То, чего ждут многие и боятся некоторые, остальные вообще не понимают, зачем они им нужны. О чем это я? О соревнованиях. Вы на канале ProBadmin. И сегодня я открываю большую нормазуля тему «Соревнования по бадминтону». Итак, соревнования, чемпионаты, кубки, первенства, турниры. Все это по сути название одного и того же, где люди с ракетками и валанами борются за медали и грамоты. Ради чего? Конечно же ради фоточек в инстаграме, чтобы потом как можно больше лайков получить от своих друзей. Так ли это? Давайте разбираться. Но прежде всего я хочу напомнить про акцию о развитии бадминтона в селе Зербиевка, что под Геленджиком. Акция подходит к концу и я хочу поблагодарить Владимира Малькова за самый большой вклад, а также Скоркина Михаила, Шульклепера Игоря, Конного Сергея и Новосарту Алина. Вместе с магазином «Виктор Спорт» мы собрали уже 10 топовых ракеток, 5 тупок, пластиковых фланов одежды и обувь. Теперь больше детишек смогут заниматься бадминтоном в этом замечательном селе. Отправка всего инвентаря намечена через неделю, а вот потом вы можете успеть присоединиться к акции. О том, чего не хватает и каким образом можно помочь в развитии бадминтона в селе Дербиевка, будет в описании к этому видеоролику или в комментариях. Ссылку на ролик с акцией также можно посмотреть в описании или в комментарии. Тема соревнований по бадминтону назревала у меня уже очень давно, и чем дольше я размышлял о сюжете, тем больше понимал, что одним или даже двумя роликами здесь не обойтись. Объясню почему. Так как моя профессия тесно связана с бадминтоном, и по долгу службы я и организатор турниров, и судья, и игрок, иногда даже тренер, то мы рассмотрим эту большую соревновательную тему совсем без заключения сторон. Но этот первый ролик я хотел бы все-таки посвятить э, общей теме соревнований. Какие соревнования по бандитону бывают и кто в них может принимать участие. Начнем с официальных турниров, то есть с тех, на которых можно получить спортивный разряд. Будем идти снизу вверх. Итак, первенство города или любого населенного пункта. В нем принимают участие дети, в основном воспитанники спортивных школ в возрастных категориях до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Победители и призер отбираются на первенство субъекта федерации, то имеется в виду области, края, либо республики. Здесь хотелось бы отметить, что если населенный пункт достаточно большой и в нем несколько спортивных школ или секций, то могут предварительно проводить, например, первенство самой школы, района, городского округа, а потом уже города. Второй чемпионат города, либо любого населенного пункта. В этих соревнованиях уже могут принимать игроки любого возраста. Здесь выявляет чемпиона, поэтому нет категорий как таковых, и, соответственно, призеры этого чемпионата могут войти в команду и представлять свой город в чемпионате или кубке субъекта. Дальше первенство субъектов, в котором участвуют самые сильные юные игроки из каждого населенного пункта региона, опять же, в возрастных категориях. Чемпионат области или другого любого субъекта, а также клубок области, которые могут быть открытыми и закрытыми. По сути, очень схожие по уровню соревнования, их можно поставить в один ряд. Почему два? Потому что каждый проводится раз в календарный год, а спортсменам надо как можно чаще выступать на таком уровне турнирах, чтобы получать разряды. Открытые соревнования означают, что в них могут участвовать спортсмены из других регионов, закрытые, соответственно, не могут. Далее у нас идут межрегиональные, например, Петенство или Чемпионат ЦФУ. Из названия понятно, что игроками могут быть только представители определенного федерального округа. Как правило, на таких соревнованиях выступают сильнейшие игроки из каждого субъекта. По сути, первенство или чемпионат федерального округа являются отборочными на первенство или чемпионат России, но по факту таковыми не являются. Дальше уже идут соревнования всероссийского уровня и начнем мы с первенства России. Опять же, это соревнования среди юных спортсменов, но в возрастных категориях уже до 13, 15, 17 и 19 лет. Как правило, каждый возраст играется как отдельный турнир и в разных городах, и в разное время. В отличие от первенств регионов, здесь нет возраста до 11 лет, так как в ЕКП нет турниров до 11 лет. По результатам этих турниров самые сильные игроки могут быть отобраны в юношескую сборную России. Соревнования серии Гран-при. Это всероссийские рейтинговые соревнования разделяются по уровню одна звезда, две звезды и три звезды. Три звезды – это самый престижный вид гран-при. На гран-при стараются попасть все самые сильные спортсмены России, так как это прекрасная возможность повлиять на свой рейтинг. А также здесь самый большой призовой фонд из всех гран-при, но также и самый большой вступительный взнос. Ну и требования к таким турнирам тоже высокие, а именно, обязательно в наличии не менее 8 кортов в зале, судя на вышках и на линиях, видеотрансляции минимум двух кортов на протяжении всего турнира, игры валанами утвержденными только БВФ, в качестве турнира, по факту Yonex 40 либо Yonex 50. Соревнования гран-при 2 звезды, здесь немножко попроще. В на вышках минимум 6 спортов трансляция только с открытия и можно играть валанами вплоть до Yonex IS-30. Так как двузвездочный турнир менее престижный, чем 3 звезды, то не всегда топовые игроки приезжают на такие соревнования, не только потому что менее престижные, но и вполне возможно, что параллельно могут проходить сборы или соревнования более высокого уровня. Но это дает возможность игрокам более слабого уровня побороться за призовые места и повысить свой рейтинг. Однозвездочные гран-при по факту никто не проводит, так как хлопоты с организацией большие, а риск того, что никто не приедет на эти соревнования, крайне велик. Также гран-при проводит среди юниоров в возрасте до 13, 15, 17 и 19 лет. Чемпионат России и Кубок России – два самых престижных турнира в нашей стране. Играются в личном и в командных зачетах. Зачеты проходят последовательно, в один период и в одном городе, но разница между чемпионатом и Кубком России все же есть. На чемпионат России в личном зачете допускаются спортсмены не менее первого взрослого разряда по одному игроку в одиночный разряд и по одной спортивной паре. Но есть регионы исключения. Эти регионы могут выставлять до трех одиночников и трех спортивных пар в каждый разряд. Это регионы, в которых проживают или работают самые сильные спортсмены в нашей стране. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Челябинская области, Пермский и Приморский край, а также Республики Татарстан и Башкортостан. Дополнительно по одному спортсмену и спортивной паре может выставить регионный организатор соревнований. А также дополнительно регионы могут выставить по 8 мужчин и 8 женщин-кандидатов в сборную России по состоянию на определенную дату перед турниром. Это что касается личного зачета, а в командном зачете регионы могут выставить всего лишь по одному спортсмену и по одной спортивной паре в каждый разряд. На Кубке России могут выступать только рейтингованные спортсмены, поэтому если у региона нет игрока с всероссийским рейтингом, то регион не может командировать своего игрока на Кубок России. По итогу этих соревнований формируется уже сборная России, которая представляет нашу страну на чемпионатах и кубках Европы, чемпионатах мира и других крупных международных турниров. Турниров очень много и для спортсменов топ уровня России более престижно выступать на международных турнирах. Опять же надо уделять время для тренировок и отдыха, поэтому не всегда на кубках и чемпионатах России можно увидеть наших звезд российского доминтона. От этого их рейтинг может понижаться, и иногда на каком-нибудь чемпионате их могут посеять не по уровню игры, а по количеству рейтингов очков. И бывают такие курьезные ситуации, когда в первом круге встречаются игроки топ-уровня. Но это на самом деле редкость. Скажу еще кратко о чемпионате России среди ветеранов. Он проходит ежегодно и в нем может принять участие практически каждый, если ваш возраст больше 35 лет. Да, так получилось, что если вам уже 35 лет, то вы ветеран бадминтона. Там также играются категории, в зависимости от возраста, 35+, 40+, 45+, с градацией по 5 лет, до 85+, а дальше уже без ограничений. Может ли любитель участвовать в чемпионате России по бадминтону и что для этого надо сделать? Об этом я расскажу вам уже в следующем ролике, который посвящен любительским турнирам по бадминтону. А пока что не забудьте сделать для меня две самые простые вещи, это подписаться на канал и поставить палец вверх.